Именем этого бога названа самая большая планета в Солнечной системе. Юпитера считали верховным божеством, богом неба, грома, молнии и света, отцом богов. От этого бога зависел порядок в мире, смена времен года, месяцев, ночи и дня. С неба Юпитер все видел, и ни одно преступление не могло остаться безнаказанным. Римляне верили, что все, что происходит на небе, происходит по воле Юпитера, Особое внимание они обращали на молнии и дожди. Молнии расценивались как знаки этого бога, поэтому места их попадания в землю становились священными. В честь Юпитера устраивались великолепные игры с конными и атлетическими состязаниями, а самой грозной и нерушимой клятвой в жизни римлян считалась клятва Юпитера. Особой формой дани Юпитеру у римских полководцев был триумф. Это торжественный въезд в город военноначальника после успешной кампании. Триумфатор въезжал в Рим на золотой колеснице, где он представал в образе самого Бога, даровавшего войску победу. По мере роста римского могущества культ Юпитера стал олицетворением величия государства, которым римляне необычайно гордились и ставили превыше всего. Будто планета оказалась под стать своего имени такой же огромной и влиятельной. Ученые считают, что Юпитер вполне мог бы стать звездой, если бы был чуть больше и массивнее. Юпитер состоит, как и Солнце, в основном из водорода и гелия. За счет своей мощной гравитации Юпитер выполняет роль своеобразного щита, частично защищая Землю от комет. Он притягивает их к себе. Коричневые и белые полосы на поверхности планеты – это облака соединений, которые движутся в атмосфере планеты с чудовищной скоростью. А большое красное пятно Юпитера – гигантский вихрь, самый большой в Солнечной системе. Он наблюдается на протяжении уже более 300 лет, с тех пор он стал заметно меньше, но и теперь в несколько раз превосходит Землю по размерам. Сатурн – бог земледелия. Римляне почитали Сатурна с глубокой древности очень широко, повсюду были его святилища, а сама Италия по преданию изначально называлась Сатурновой землей. Вот что рассказывает предание. Когда Юпитер сбросил Сатурна с трона, тот сел на корабль и после долгих скитаний причалил к берегам Центральной Италии, где жило племя Латина и где будет со временем построен вечный город Рим. В те давние времена жившие поблизости люди были дикими и добывали себе пропитание охотой. Сатурн собрал их в единое племя, научил обрабатывать землю, выращивать фрукты и виноград. Время, когда Бог правил латинами, называли Золотым веком. Тогда все люди жили в мире и изобилии, и были равны, не делились на рабов и свободных, бедных и богатых. В честь Сатурна, создателя земледелия, и в память о его временах в конце каждого года римляне отмечали веселый праздник Сатурналии, посвященный сбору последнего урожая, когда рабы уравнивались в правах с хозяевами. Во время республики на месте древнего святилища возвигли храм в честь Сатурна. Под этим храмом, как под охраной Бога, держали римскую казну и договоры о государственных долгах и доходах. Планету Сатурна называют украшением Солнечной системы. Главная особенность Сатурна – система из семи колец. Они состоят из миллиардов ледяных осколков, которые отлично отражают свет и потому хорошо заметны. Радиус колец огромен 73 тысячи километров, а толщина всего 1 километр. Это тоже газовый гигант, как Юпитер. Поверхность планеты в основном представляет собой газовые вихри. Уран. Уран стал первой планетой, обнаруженной в новое время. И при помощи телескопа. Эту планету открыл английский астроном Вильям Герши в 1781 году. Тем самым впервые со времен античности расширил границы Солнечной системы в глазах человека. Открытая в XVIII веке планета продолжила традицию наименования планет и была названа в честь греческого бога Урана, Отца Кроноса. Уран состоит из трех частей в центре каменное ядро, в середине ледяная оболочка, а снаружи водородно-гелевая атмосфера. Льды составляют большую часть планеты, поэтому уран относится к ледяным гигантам. Ледяные гиганты отличаются от газовых по химическому составу. Доля водорода и гелия у газовых гигантов составляет 90%, а у ледяных – 15-20%. Ледяные гиганты состоят в основном из элементов тяжелее водорода и гелия, таких как кислород, углерод, азот и сера. Уран практически лежит на боку. Ученые считают, что это результат столкновений в период его формирования. Если другие планеты можно сравнить с вращающимися волчками, то уран больше похож на катящийся шар. Уран, как и Венера, вращается вокруг своей оси по часовой стрелке, в то время как другие планеты вращаются против часовой стрелки. Уран тоже имеет кольца, но они не так хорошо видны, как у Сатурна потому что состоят из темных частиц. Нептун – бог морей. бородает длинные волосы его украшены морскими водорослями. В руках он сжимает трезубец – символ власти над морями и реками. Морской бог Нептун почитался людьми, связанными в первую очередь с морем и отправлявшимися в морское путешествие. В честь бога морей проводился праздник Нептуналии. Ежегодно 23 июля римляне просили Нептуна предотвратить засуху. Позже в этот день стали устраивать спортивные игры, каким-либо образом связанные с водой. Самый большой храм Нептуна стоял на Марсовом поле в Риме. Культ Нептуна был во всем Римском Средиземноморье. Именем древнегреческого бога Морей была названа восьмая планета Солнечной системы за глубокий синий цвет. Примечательно, что Нептун – первая планета, открытая с помощью математических расчетов, а не в ходе наблюдений. Ее называют планеты, открытой на кончике пера. Благодаря предварительным вычислениям, Нептун был открыт в Берлинской обсерватории в 1846 году. Это стало одним из важнейших астрономических открытий 19 века. Нептун, как и Уран, — ледяной гигант. У него, как и у других планет-гигантов, есть кольца. Состоят кольца в основном из замерзшей воды. Все ли планеты Солнечной системы обнаружены? Этого точно никто не может сказать. Недавно появилась гипотеза о существовании девятой планеты. Ее называют еще планета Х. К этому выводу пришли американские ученые, наблюдая причудливые орбиты отдаленных объектов в поясе Койпера. По их мнению, влияние на эти космические объекты может оказывать планета, которая в 5-10 раз тяжелее Земли. Она может находиться в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун. А Нептун самая отдаленная планета, 4,5 миллиарда километров от Солнца. Но это все еще пока на уровне вычислений и компьютерного моделирования. Через Черескоп увидеть гипотетическую планету пока никому не удалось. Ученые рассчитывают обнаружить эту планету в течение ближайших 10 лет. Так что следите за новостями. А на сегодня все. Пока!